Yo, what's up, ladies and gentlemen? приветствую вас в очередном выпуске новостей, прошедших за эту неделю, которые я посчитал как минимум интересными. Я надеюсь, что вы уже подписаны на канал, но если вдруг вы этого еще не сделали, обязательно нажмите на эту красную кнопочку, это очень важно. Сбоку остальные мои соцсети, если вы хотите получать больше контента в сжатом виде, то, пожалуйста, подпишитесь. Мне будет как минимум очень приятно. А теперь к новостям. Интересная геймерская история из Китая. В Китае родители заплатили геймеру, чтобы он обыграл их сына и подорвал его уверенность. По словам родителей, их ребенок был образцовым учеником и послушным сыном до 4 класса, пока не стал играть в видеоигры. Взрослые никак не могли повлиять на него, поэтому мать с отцом решили прибегнуть к такому необычному способу. Отмечается, что задумка родителей удалась, и их ребенок действительно потерял интерес к играм и стал уделять больше внимания учебе. Читая эту историю, у меня возникло сразу несколько вопросов. Во-первых, что это, мать его, за игра, в которой мальчик ни разу не проигрывал и пришлось нанимать профессионального геймера, да еще и платить ему деньги. Во-вторых, мне кажется, план был как минимум провальный, потому что если этот киберспортивный мальчик вдруг потерпел поражение, ни разу не проигрывая, скорее всего он решил бы отыграться и снова начал бы играть еще с большей силой. Поэтому такой вывод, что вдруг мальчик решил бросить видеоигры из-за одного проигрыша, кажется как минимум нелогичным. Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Уже на следующей неделе Новый год и многие бегут покупать подарки своим родным, близким, ну и может быть себе. И вероятно многие делают это онлайн. И вот житель из Германии обнаружил достаточно необычный товар в интернет-магазине. Ничего необычного, просто в интернет-магазине в Германии можно было купить картонного хазбика, причем в полный рост. Еще и в нескольких вариациях. Данная новость очень сильно зафорсилась, сначала подумали, что это фейк, но оказалось, что картонного хасбика действительно можно купить, причем недорого. Откуда это появилось в магазинах Германии, конечно вопрос, но есть одно правило, если есть спрос, значит и есть товар. Ведь никакой товар не будет поставляться в магазинах, если на него нет спроса. А значит ли это, что жители Германии массово скупают картонного хасбика? Марвел Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года. Ранние слухи о возможном окне релиза подтвердились. Sony официально объявила о планах выпустить сиквел осенью грядущего года. Напомню, что игра создается исключительно на PS5. На прошлом поколении, то есть PS4, вторая часть Паука, к сожалению, не выйдет. В последнее время с трудом верится, что какие-то игры Sony будут 100% эксклюзивами только на PlayStation. Так было со Спайдерменом, который внезапно оказался на ПК, на удивление всех. Так случилось и с The Last of Us первой частью, на которую уже можно оформить предзаказ в Epic Games, и я слабо верю, что новая часть Спайдермена ни в коем случае не окажется на ПК. Возможно, пройдет полгода, когда затихнет хайп, и мы внезапно увидим ее в Epic Games или в Steam. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что мысли более чем логичны. Уверен, что фанаты Wednesday с удовольствием купили бы игру про любимую героиню и погрузились в мир игровой индустрии. Но, к сожалению, игры про Wednesday пока нет. Но вот рука, то есть вещи сериала Wednesday обзавелась собственной игрой. Проект получил название Super Adventure Hand. Это 3D-платформер, основанный на физике, в котором около 50 уровней. Релиз данного проекта состоится в 2023 году. Выглядит весьма интересно, сочно и ждем релиза. Дойная корова Sony The Last of Us теперь появится еще и на экранах. В сети появились короткие ролики, демонстрирующие новые кадры из сериала The Last of Us от HBO. Посреди прочего в них можно заметить актеров Троя Бейкера и Эшли Джонс подаривших свои голоса героям из одноименной игры. Второй эпизод сериала снял гейм-директор обеих игр Нил Дракман. Премьера первого сезона состоится уже 15 января. К сожалению, некогда легендарный проект от Sony превращается в какой-то конвейер. Сначала сериал, потом кружки, футболки, наклейки, комиксы. И скорее всего, эту тему будут монетизировать еще очень долго. И я почему-то уверен, что настоящим трушным фанатам The Last of Us такой расклад не понравится. К тому же, актерский состав, на мой взгляд, очень слабо походит на персонажей из игры. Epic Games против Fortnite, где первая попала в жесткую судебную передрягу. Epic Games выплатит 520 миллионов долларов по двум искам, связанных с Fortnite. Компания заплатит 245 миллионов долларов, чтобы решить проблемы, связанные с дизайном магазина и системой возврата Fortnite. А урегулирование жалоб, связанных с приватностью детей Fortnite, обойдется Epic Games в 275 миллионов долларов. Как пояснила Epic Games, соглашение было заключено с целью вывести компанию в авангард защиты прав потребителя. Epic Геймс обвинили в сборе личной информации игроков до 13 лет без ведомства родителей. В частности, в Fortnite по умолчанию запускается голосовой и текстовый чат, что могло стать шокирующим переживанием для детей. Помимо этого, компании вменяли в вину намеренно запутанное устройство систем отмены подписки и возврата денег в Fortnite, а также дизайнерские уловки, с помощью которых игроков побуждали совершать спонтанные внутриигровые покупки. Я уверен, что в Epic Games сидят не глупые люди, когда они внедряли такие штуки, они вероятно знали к чему это приведет ведь вряд ли всю прибыль с таких махинаций epic games просто потратит на штрафы скорее всего с таких вот хитростей epic games заработала в десятки раз больше а штраф хоть и в 520 миллионов что кажется наверное гигантскими цифрами для них скорее всего просто обыденность российский epic games нет, круче, российский Electronic Cards в России хотят потратить около 50 миллиардов долларов на развитие игровой индустрии и создать свой Electronic Cards. У правительства Российской Федерации весьма амбициозные планы по развитию видеоигровой индустрии, власти хотят учредить системную продажу игровой отрасли до 2030 года со своими командами разработчиков и крупным издателем. Согласно представленной информации от журналистов рассматриваются три варианта развития игрового рынка в России. Каждый из них предполагает вложение от 7 миллиардов долларов до 50 миллиардов долларов, где российские студии станут на самый высокий уровень конкурентоспособности. При этом считается обязательным создать новую организацию под названием «Росгейм», которая выступит центром стратегического развития игр в России. Как сообщают журналисты, власти хотят создать целый штат разных студий, которые будут заниматься созданием крупнобюджетных игр. В план входит цель за 8 лет выпустить 25 видеоигр с бюджетом 6 и 5 миллиардов рублей, и 40 проектов с бюджетом до 1,5 миллиарда рублей. Я думаю, что не стоит объяснять, что это, мягко говоря, выглядит нереалистично и еще и кринжово. Во-первых, потому что многие разработчики, у которых есть скиллы создать что-то подобное, уже давно уехали из России и работают за рубежом. К примеру, в том же самом Electronic Arts. Во-вторых, много ли вы знаете игр в мировой? видеоигровой индустрии от российских разработчиков. Лично я на навскидку вспомню только Метро, это действительно шедевр, в который играли по всему миру и это был действительно крутой, масштабный и интересный проект. Ну и, возможно, Atomic Heart, который тоже наводит шума, станет одним из них. Если не заводить в Google и вспомнить успешные российские проекты, то, наверное, это все. К сожалению, полагаю, что такие амбициозные планы не дойдут до своей реализации. Во-первых, потому что такой огромный бюджет распилит. Сделают какую-нибудь кринжовую игру и скажут, что эксперимент очевидно неудачный. Мой совет, не стоит ждать русского аналога Electronic Arts, а лучше выучить английский хотя бы на базовом уровне, так как многие проекты игровой индустрии уже не поддерживают русскую локализацию, а в будущем их станет еще меньше. Что может быть лучше Assassin's Creed? Assassin's Creed VR. Ubisoft запустила работу над новой Assassin's Creed VR. Об этом говорят новые вакансии, в которых компания ищет старшего технического художника и ведущего дизайнера уровней для работы над игрой в формате виртуальной реальности. Ранее уже всплывали слухи, что в VR-игру добавят героев из прошлой частей серии. Звучит, конечно, круто, но паркурить в шлеме виртуальной реальности или в очках, если кто играл, то, наверное, меня поймет, будет очень плохо сказываться на вашем вестигулярном аппарате и вас просто начнет тошнить через 15 минут игры. К сожалению, в VR индустрии пока не научились бороться с таким побочным эффектом, поэтому лично я не могу играть в VR игры дольше 15 минут. А тут еще и Ассасин, в котором большую часть времени нужно будет паркурить, лазить по высоткам, драться, ну и в принципе все, что делает в Assassin's Creed. А как там дела у Netflix? А у них все достаточно интересно, потому что Microsoft, возможно, купит Netflix и сделает ее своей компанией. Гигантская корпорация рассматривает вариант приобретения видеосервиса, чтобы развивать услугу потоковой передачи видеоигр на своих устройствах, в чем помогут технологии Netflix. Данная сделка оценивается в 190 миллиардов долларов. Напомню, что Microsoft еще и собирается купить Activision Blizzard. И тогда Microsoft станет настоящим монополистом. Ну а если кто не знает, у Netflix сейчас не очень хорошие времена. Ведь с начала тех самых действий, о которых я думаю, все знают, акции компании очень сильно упали. И такая вот продажа, скорее всего, будет обоснованной. И уже через какое-то короткое время мы будем смотреть. Мэтфликс, или они оставят оригинальное название. Чтобы успешно стримить, нужна камера, хороший микрофон, свет, харизма и, конечно же, игра, которая будет привлекать интерес зрителей и тем самым добавлять вам аудиторию. Twitch выпустил подборку самых просматриваемых игр в 2022 году. Победителем стала... Elden Ring, а игра про покемонов, на удивление, обогнала многие AAA проекты по типу God of War Ragnarok. Удивительно, но доты и кс в данном списке не оказалось. Я думаю, если у кого-то нет компьютера, хотя, наверное, у всех уже есть компьютеры, какие-то мощные, не мощные, ну, поиграть, наверное, во что-то можно. Но если у вас их нет, вы всегда можете сходить в киберспортивные клубы или компьютерные. В каждой стране их более чем Предостаточно. Но Китай решил пойти еще дальше и создал игровые отели. У подростков в Китае появилось новое развлечение ⁇ киберспортивные отели. В таких заведениях ПК, смартфоны и консоли находятся в номерах или в специальных зонах, где посетители смогут насладиться игровым процессом без всего отвлекающего. Таких отелей только в Китае насчитывается целых 11 тысяч, а к концу 2023 года их будет в два раза больше, как считают аналитики. Идея очень хорошая, с радостью бы попробовал, но, к сожалению, в наших странах таких проектов пока нет. И я надеюсь, что в наших странах, а именно на территории СНГ, тоже появятся такие кибер-отели. CD Projekt Red снова всех не удивили, выпустив патч, который просто ломает оригинальный Ведьмак, а теперь оперативно все исправляют. Для обновленной Ведьмак 3 выпустили второй хотфикс, который повышает стабильность работы игры, исправляет ошибки в работе фоторежима, исправляет арабскую локализацию, исправляет ошибку, из-за которой уровень интоксикации зависал на максимуме и улучшает поддержку Steam Desk. Молодцы CD и Project Red, но могли это сделать еще и до релиза, чтобы хорошо протестировать патч, а потом уже выпускать его в свет. Но, видимо, ребята любят делать все на адреналине и фиксить проблемы уже после релиза. В сети появились скриншоты «Новый Dead Island 2». Помните такую игру? Лично я играл в первую часть очень-очень давно и это была очень и очень криповая игра. Во-первых, потому что действие происходило на пляже и все казалось таким радужным, а во-вторых, внезапные зомбаки, которые нападают на тебя в отеле или за пределами него, делали это очень и очень пугающе. Так вот, 21 декабря 2022 года вышел 352 номер журнала The Game Informer, в котором авторы опубликовали несколько скриншотов и артов зомби-экшена в Dead Island 2. На мой взгляд графика уже стала лучше, хотя сложно судить по скриншотам, на скриншотах она всегда вау. В Epic Games Store уже можно сделать предзаказ, цена, конечно, кусается. А убедиться в этом самостоятельно мы сможем в 2023 году, в апреле, когда и состоится релиз Dead Island 2. Ну что ж, а на этой прекрасной радостной ноте завершается данный выпуск. Я надеюсь, что вы подписались на мой канал, но если вдруг еще не подписаны, обязательно это сделайте. Также в углу появятся мои остальные соцсети, где также выходят новости ежедневно, а не раз в неделю, как на YouTube. Спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вам было интересно. Всем учманы и увидимся на следующей неделе.